Тест королевской морской пехоты Великобритании по отжиманиям от пола. Примите положение упора лежа с опорой на колени. Выпрямите ноги и встаньте в полноценный упор лежа. Приготовьтесь. Начали. Один. Два. Три, четыре, пять.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 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Закончили. Uh-huh.